Нахожусь в Жанкойском районе, в поселке Азовское, в районе Сельсовета. значит Оцеплена 5-километровая зона а вокруг склада, а где идет детонация. О причинах, опять же таки, будет говорить Министерство обороны и, соответственно, Следственная комиссия. Пока что у нас данные о двух пострадавших, в данном случае один мужчина, осколочное районе, и одного стенкой придавило. В данном случае жизни их ничего не угрожает, к счастью. Данные о пострадавших будем давать будем давать регулярно информировать о том, что происходит. Значит, дал команду, сейчас 5-километровая зона оцеплена, идет выселение всех людей, которые находятся в 5-километровой зоне. Более точную информацию будем давать после того, как будет официальный комментарий Министерства обороны. Оказываем здесь на месте помощь, нахожусь на месте, поэтому скорой помощи. Правоохранительные органы полностью мобилизованы в достаточном количестве. Так что все под принято решение сейчас после консультации с руководством Крымской железной дороги. Значит, все поезда следующие из материка пассажирские, соответственно, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы и до ближайших автостанций будет полностью организован развоз людей.